Всем привет дорогие друзья, с вами я Форевер и сегодня мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж В данной серии, ребят, я хочу купить свою маленькую мечту Да, как это уже вошла в привычку Я хочу купить, ребят, Хонду Цивик Ребят, это машина мечта, это новый Цивик fk 8 Блин, это вообще сос... соска, соска, соска вообще Короче, сейчас э, доедем до ИКХ. Я подарю жоре Е34, э, Чтобы у него была машина. Жоре, ребята, это донатер, который задонатил мне 20 евро на стриме, Это было пипец. Так. Давайте, ребят, доеду до ИКХ, и включусь уже, когда подарю машину. Так, иди сюда, поближе, поближе. Подойди. Сейчас я тебе предложения дам. Предложить обмен. Ну что, ребят, вот и. Опа. Вот. И подарили мы жори машину. Ну что? Давайте сейчас пореедем, ребят, в автосалон и там уже купим Хонду. Привет, привет. На единичку о, ты, о, на единичку можешь починить, короче. Ребят, вот мы и подъехали к автосалону. Э, Начинает истинный момент, когда я куплю сейчас Хондочку. Так, заходим в автосалон, мультибрендовый. И находим тут нашу Хондочку, ребят. Вот, Хонда Цивик ФК-8. Ребят, это очень красивая машина, это Тайпэр. Он еще и праворульный, это японская версия. Ну, не знаю, почему, конечно, японская тут, но... Блин, он такой офигенный, это прям жесть. Я его оставлю в белом цвете, ребят. Белый, красный салон. И... Что, ребят, давайте нажимаем совершить покупку. Заключаем договор с автосалоном, подписываем. Все, давайте. Давайте еще, может, блатный номер сейчас выпадет какой-нибудь. Заветный 3 миллиона. МВН, 90 регион, Москва, 340. Вот, ребят... Наш Хонда. Наша Honda, ребят. Ой -ой, ой ой ой ой какой он быстрый. Дерзкий, прям в жесть. Фига, он набирает скорость. Давайте поедем на заправку, заправим его сразу. Фига, он прет. Он не... Господи. Ай-яй-яй. Все, в тотал, ребят, разбил. Первый день. Нету Хондочки, все, ребят. Давайте, первая заправка. Так. Почему только 95 -м? Блин Ладно, до полного, 42 литра 46 литров максимально Ну что, ребят, давайте, сланча, сланча Раз, два, три, замер Как он поедет До 100, уже сотка, ребят Он уже пипец разгоняется Пофиг на штраф вообще Едем 250, 260 270 у него, 269 Точнее, максималка, но, ну, блин, ребят Он прет жесть Небольшая разница, конечно, от э, прошлой машины, от Е34. Но, ребят, это мечта, это просто жесть. Ну что, спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Подписывайтесь, ребят, на канал, ставьте лайк. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы уведомляться, когда выходит новый видос. Или я начинаю э, прямую трансляцию. Ну а мы увидимся в следующей серии, ребят. Всем удачи, всем пока. Жора, скажи пока. Жора. <плодисмент>